Мы знаем, с какими сложностями он приходится Спасибо. Еще в каждом К сожалению, у меня в без человеческих жертв. Я бы несколько слов сказал в целом о по политике России в этом регионе, а потом готов поговорить и более конкретно. По Концепция внешней политики России. Балканы и, вы, Балканы, и вы это знаете, отнесены к числу приоритетных регионов. Стратегическое значение Юго-Восточной Европы определяется для России не только отмеченными геополитическими факторами, но и историческими традициями, культурной близостью, религиозной близостью всех народов, которые здесь проживают. Да и близостью к российским границам. Политику на Балканском направлении Россия вписывает в общий контекст создание стабильной демократической системы общеевропейского сотрудничества, общеевропейской безопасности. И главная задача достижение в регио прочного, справедливого мира, надежной безопасности, стабильности на базе фундаментальных принципов международного права. И, разумеется, решений международного сообщества. Прежде всего, я имею в виду упомянутые вам уже здесь Дейтонские соглашения и э, резолюцию Совета безопасности Организация Объединенных Казахов-1944. Хотел бы подчеркнуть, что последовательное осуществление данной принципиальной линии имеет решающее значение для обеспечения прочных позиций России в Юго-Восточной Европе. И сейчас, и в перспективе. Заметная роль нашего государства в этих делах и в этом регионе признана, пользуется признанием и самих балканских стран. Наши партнеры отмечают их постоянно, призывая от нас к еще более активному участию в делах региона. Сохранить такое положение ⁇ это во многом вопрос эффективности содействия и конкретного вклада России в стабильную ситуацию с Балканом. В политическом плане важно продвигать применение нового комплексного подхода при урегулировании ситуации на Балканах. Именно его мы положили в основу выдвинутой российской инициативы о заключении странного региона соглашения, которое обеспечило неукоснительное соблюдение общепринятых базовых принципов международных отношений. Прежде всего, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. Я думаю, что это вам известно, хочу подчеркнуть. Мы полагаем, что такая конференция с участием стран региона и взятие именно на себя определенных обязательств создало бы хорошую базу для межгосударственных отношений на Балканах в целом. Естественно, при определенных гарантиях со стороны международного сообществ. Другая приоритетная задача. Упрощение российского экономического регионе. Возможности для этого имеются, и не пластиковые. И сегодня мы в Белграде, да и вчера, в Любляне, с руководством обоих государств об этом достаточно подробно говорили. А Обстановка на Барканах остается сложной. Трудно здесь не согласиться с теми, кто об этом только что говорил. Переплетение политических, экономических, национальных, профессиональных проблем. Создают благоприятную почву для серьезных кризисов. Кризисы, которые способны создать реальную угрозу не только для европейской, но и для глобальной безопасности. Так было в истории человечества уже не, не один раз. Несмотря на массированное международное гражданское и военное присутствие, процесс примирения как здесь, в Косово, так и в Боснии и Герцеговине, идет, к сожалению, крайне медленно. В Боснии и Герцеговине уже пять с половиной лет. Войны нет. Но мирный процесс, определенный Дехинским соглашением, совершенно чрезвычайно пробуксовывает. Националистические партии продолжают реально влиять на ход политической жизни страны. Попытки же международных с силовыми методами переломить ситуацию в регионе, и вы понимаете, что я имею в виду, дали, к сожалению, результат обратный ожидаемого. Серьезной угрозы стабильной в стране. Стала кризисная ситуация вокруг так называемого хорватского вопроса. В первую очередь, выход почти всего личного состава хорватского компонента армии Федерации исключение гражданской команды. Это тревожный симптом. На всем европейском пространстве происходит как раз обратный процесс. Армия должна быть поставлена под контроль гражданских властей. Здесь почему-то наоборот. И реакции со стороны международного сообщества на это мы пока достаточно отреакции, которая требуется, мы пока не видим. В результате несогласованных действий международных организаций в Боснии и Герцеговине мирное урегулирование может быть вообще отброшено назад. Однако до сих пор согласованного плана действий по разрешению хорватской проблемы не существует. В Республике Свердске, в Баралуке и Требене произошли столкновения на религиозной почве. Причем у них пострадали десятки людей. Действия экстремистов, которые грозят подорвать и без того и стабильность в стране, должны получить решительный отпор. В противном случае подобные инциденты могут привести к новому всплеску вооруженного противостояния. Недостаток взаимосвязи между различными международными структурами, их постоянное вмешательство в деятельность органов власти всех уровней приводит к дублированию ими функций друг друга, не позволяют босинским политикам самостоятельно искать пути решения конкретных проблем. И снимает с них даже ответственность за происходящее события, что, на наш взгляд, абсолютно недопустимо. Такое развитие событий нетерпимо, оно неизбежно ведет к тупику. Задачей международного сообщества в Боснии и Герцеговине должно быть создание условий для самостоятельного обеспечения политическими силами страны, мира, демократии, экономического и социального развития, интеграции в европейские структуры. Хочу подчеркнуть самостоятельно. У нашей отдельной воздушно десантной бригады в Боснии и Герцеговине протяжённые весьма ответственные участок. И мы знаем, что вам повсеместно, повсеместно приходится сталкиваться с проявлениями вражды, нетерпимости, насилия, обусловленного крови и кровью, проблемами, которые возникли не вчера, ни не сегодня. Мы знаем, как профессионально российские военнослужащие в этих условиях выполняют свой долг. Теперь несколько слов о посту. Все знают, что в России негативно восприняли ускоренное принятие в конституционных рамах самоуправления Косово. Слишком много уступок сделано радикалом. Документ имеет целый ряд существенных недостатков, на что российская сторона неоднократно обращала внимание. В нем прежде всего отсутствует ссылка на неукоснительное соблюдение резолюции 1944 Совета Безопасности ООН. Включая основополагающие принципы. Уважение суверенитета и территориальной целостности и господин. Сохранены те положения, против которых справедливо выступает Белград. И вчера, сегодня с президентом Каштюлицем мы об этом достаточно подробно говорили. В частности, вводятся посты президента и председателя правительства края. создается собственная судебная система, Правовые рамки будущего самоуправления края возводятся почти до уровня конституции. Документ принят по входу Безопасности УВД и, вопреки нашим настойчивым рекомендациям, рассмотреть его в Совете Безопасности и одобрить соответствующими решениями. Мы неоднократно излагали свое отрицательное отношение и к проведению общих выборов в Косово, намеченных на 17 ноября. года. Их итоги выходят, когда из края изданного более 300 тысяч неалбанских жителей, 300 тысяч, могут привести к практически к нейтрализации результатов. А на практике приведут и к легализации этнических чисток. При этом хочу подчеркнуть, что Россия не выступает против выборов вообще. Мы за выборы, но за выборы справедливые, которые обеспечили участие всех групп населения, которые проживают в этом народе. Последние месяцы мы стали свидетелями фактически перелива сиризма из Косово на Юг Сербии и в Македонии. То есть последовательно предпринимаются попытки реализации идеи создания Великой Албании. государства, которое включало бы все территории населённых Так Дошло даже до угроз в адрес Греции члена ЕС и НАТО, северо-западной части, которая также проживает в На самом деле... Хочу обратить на это ваше внимание. На наш взгляд и наш опыт на Северном Канкасе подсказывает, что люди, которые выступают с идеями подобного рода, меньше всего заинтересованы в создании прочной государственности, какой бы это ни был, албанской, либо сельской, либо любой другой. Потому что это, без таких сомнений, ставит их под контроль международного сообщества и будет мешать проводить преступную деятельность, связанную с наркотиками, с распространением оружия, Проституции и так далее, и так далее. Люди, которые внашивают и открыто говорят об этих идеях, прежде всего заинтересованы в создании мутной ситуации, мутной воды, в которой можно вылавливать преступные доходы. Международному сообществу необходимо предпринять меры для изоляции вооруженных экстремистов операций. На юге Сербии это пока сделать удается. Но мер и там достаточно крупный. С учетом того, что с этим районом граничит зона ответственности подразделения 13 тактических группы российского воинского контингента, от вас во многом зависит и процесс стабилизации на регистрации. В Македонии события развиваются по крайней тревожном сценарию. Причем еще раз хочу вспомнить, что мы предупреждали об этом несколько месяцев назад. Сбываются, к сожалению, Наши самые плохие прогнозы. На вопрос в этой стороны оказывается сильнейшее давление с целью максимального удовлетворения требований экстремистов. Повторяется фактически хостовский вариант. А к чему это приводит, мы очень хорошо знаем. Да, если проблемы есть, межэтнические проблемы, межрелигиозные, их нужно решать. Но это требует такта, терпения. И ни в коем случае недопустимо применение оружия. Сажая на пол переговоров экстремистов, мы их легализуем. Абсолютно недопустимо. Нужны меры по изоляции вооруженных экстремистов и террористов. Нужно надежно пресечь подпитку боевиков оружием и новыми рекрутами, для чего должна быть плотно перекрыта граница в македонии Югославией на Косовском участке, а также македонско карбанской границы. Следует предпринять неотложные действия по ликвидации каналов финансирования боевиков. Наконец, в политическом плане крайне важно, чтобы никто в регионе не питал иллюзий относительно того, что международное сообщество смирится когда-то с перекрытием международных признанных границ и с попытками решать политические проблемы силы. Обеспечение мира стабильности в Косово и в Боснии Герцеговине. Это важнейшая предпосылка для продвижения мирного процесса в районе в целом. На э, его основе, как я уже отметил, является резолюция Совета безопасности ООН 1244 и деятельности договоренностей, которые стали результатом непростых компромиссов. Это ведь тоже было достигнуто в ходе тяжелой работы. Только полное и неизбирательное выполнение положения этих документов в соответствии с их буквой и духом способно создать условия для мира и стабильности в регионе, содействуя превращению Балкан из парковой бочки Европы в зону мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества. Высокопрофессиональные и эффективные действия российских военных в условиях, условиях межеэтнических и межрелигиозных конфликтов продемонстрировали, что Россия является государством, без которого невозможно обеспечить мир и стабильность в этом взрывоопасном регионе мира. Без всякого преувеличения могу сказать, что вся страна внимательно следит за вашей деятельностью и высоко оценивает то, как вы, вы выполняете стоящие перед нами задачи. Мы решительно отвергаем имевшие место в попытке запереднять наших миротворцев. Это ставили в глазах мировой общественности антиалбанские и антимусульманские настроенные. Наши контингенты действуют здесь в строгом соответствии с принятыми международными обязательствами и в тесном взаимодействии с коллегами из регистра. Но мы уверены, что наши мирапочты контингенты, действуя в крайне сложной обстановке, как я уже сказал, испытывая понятные трудности, связанные с объективной необходимостью оптимизации нашего военного присутствия в этом регионе, будут и впредь достойно выполнять поставленные задачи, что будет способствовать укреплению авторитета России здесь, на Балканах, и на международной линии в целом. Что касается тех вопросов, которые были здесь поставлены только что, командирами, то в оперативном режиме мы постараемся решить. Я имею в виду связанные с снабжением и с обеспечением нормального вывода честных. Спасибо.